Сначала тебя игнорируют, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь. Не теряйте достойных, ради доступных. Больше ждешь, меньше получаешь. Меньше ждешь, больше получаешь. Делай что-то со страстью, или не делай вообще. Когда будешь искать свое счастье, не забирай его у других. Только действия человека говорят о его личности и его отношении к вам. Не верьте словам, просто наблюдайте, и вы увидите истину.